Всем привет, вы на канале соплей а Сегодня у нас игра Ghost Exile Играл в нее очень давно Вот, решил зайти а, Дом, без разницы На сложность как выбрать А, начинающий, давайте начинающий, потому что Как дверь открыть? А Ой-ой-ой Так, нам нужно включить, типа, бойлер. А, нужно свет включить. Ага. Свет включили. Бойлер. Сейчас мы везде свет включим. Так, это первый этаж. Он где-то двери открывает это нычки всякие блиночный огромный дом он на втором случался он на втором этаже алло а вон сверху субтитры да а что у меня 3. Ну, допустим, три. И что дальше? Блять, какой страшный. Иди, иди в пизду, блять. Ой, весь мурашка, а ч ⁇ света нету? Козел. Козел. Ты тут стоял, показываю улику. Как вообще тут понять что-то из камеры? Давайте быстренько пробежимся. Может быть, какой то там, не знаю. Что-то увидим в камере. Вот, для меня эта игра очень сильно пугает. Очень сильно, просто жесть. Так, ну у нас ничего здесь нету. Он был здесь, да? Давайте спустимся. Вот так, вот так с камеры походим. О, это что? Это призрачный огонек, наверное, да? Ну да, похоже Так Так, где у нас? О, потрогал дверь МП-4, хорошо Так, включаем С, этот, вот, хрень Эту штуку так надо свет включить так но ну призрачный огонек был здесь да вон он летает то есть одна улика у нас типа по идее есть как как мне поставить его а вот как это f а не понял ничего где у меня камера я хочу туда поставить камеру А, все, я понял. Так поставим. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, Что, нахуй, совсем что ли, блядь? А, капец, тут доплер какой-то появился. Огонек. Ага. Все, огонек есть. Ой, жесть какая. Я вот эту штуку вообще не люблю, этот скример, дурацкий. Я не понимаю как его типа что это как делается не знаю пусть будет так вот здесь очень большая температура о, блин я не понимаю а он не может сидеть в одной комнате о господи Они что, за ним постоянно бегать надо бы что-ли? Ой -ой -ой, страшно. А фонарик? Ой, следы! Это что? Это что было? Бабушка говорила, что это убережет меня от неправильного выбора жизни, не знаю. Как выйти отсюда? Ты там. Короче, ну, у нас есть еще одна улика, это отпечатки рук. Я думаю, что. Думаю, что. Что я думаю? Думаю, что надо включить свет. предмета надо искать же постоянно вот документы мне пофигу что она плачет нафиг давайте унесем этот пистолет Ой, это я. Я весь мурашка сижу, если что. Так. Сначала дрова. Ладно, пока мы сюда его скинем. У меня нету зажигалки же. А у меня есть, О, у меня есть радиоприемник, кстати. Так, подождите, давайте, как там? Блокнот. А, а где следы рук? Огонек на камере. И все, дымка и нет, инфракрасный датчик движения отрицать, а нету такого, а такого нету, следов, это значит не улика, блин. А что опять свет выключен? А нет, извините. А я не могу подобрать. Получается, оно.. Это он внизу ходит? Ой-ой-ой. Нет, открой дверь. Где? А? Да как понять, где он? Ладно, давайте мы будем... Еще немножко все-таки последовать... Всякие вот эти нычки. Вот сработала внизу эта штука. Ой! Ой! Это охота? Я не понимаю А где такое шипит что-то? Я какую-то комнату еще одну не нашел Что такое шипит? Это что? Очень страшно, я очень сильно... Боюсь. Но его здесь нету на втором этаже. Наверное. Как эта игра работает, я пока не понимаю. Но я слышу, что где-то что-то шипит. Этот дом еще огромнейший. Так, пофигу, пусть так ставится. Как? Опять какая хрень вылезет. Да вот есть радио блин еще и каждую открывать это вообще очень а нет не каждую я знаю его имя. Мне нужна еще зажигалка. Здесь же нету... Нет, есть шкафчики. Ой! Так, ладно, я пока не пойду туда. понять, что-то тут. Ладно, давайте искать дальше вот эти всякие штуки проклятые. Хорошо, что в комплекте есть фонарик. Это прям очень сильно упрощает жизнь. У меня там руки, знаете, что взять? Я тут. Почему там... <кхм> Подождите, отпечатки рук. Да почему они не засчитываются? Может, это следы эктоплазмы? Ой-ой-ой! <связь> Ой-ой-ой! Нет ничего Эта игра будет очень долгой Так ладно давайте все сосредоточились Мы при... ищем дальше МП4 Тут все раскидано Да он везде кидает Как понять какая его комната Ну типа я вот не могу понять Это что? Ну, мне, чтобы сжигать, нужна зажигалка. Понимаете, да? Ладно, давайте здесь сюда проверяем. Это не смогу открыть. Это тоже не смогу открыть. Сейчас мы унесем. Это типа... Короче, это типа... Это проклятая штука. А, кстати, у меня же микрофон еще есть. Я его не проверял. Может быть, это следы отпечатков, это следы эктоплазмы? Нет. Эктоплазма. Так, нет, нам сюда ее надо унести. Так, Где у меня диктофон мой? Может быть это следы эктоплазмы, я не знаю. Дымка. Да, это следы эктоплазмы. Дымка это как в камере такой шар летает огромный. А следы эктоплазмы это рука. Ревенант либо Перу. Ревенант либо Перу. У Ревенанта что? След... О, голос в диктофоне, а у Перу... Записи в блокноте. Угу. Сейчас посмотрим, если будет ревенант отвечать нам в рацию. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Может, наверное, в темноте тоже? Я просто не знаю. Ой. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? А, ищем доки дальше, давайте. Если не доки, а зажигалка нам нужна. Ты молодой? О, надеюсь, здесь не надо будет ничего открывать. Ты молодой? Сколько тебе лет? Но он не отвечает пока что Сушкалка, отлично У нас есть зажигалка, это круто Это что? Эта вещь сбережет меня от злых духов Напомнит мне о том, что мне надо вернуть Вернет меня несколько лет назад Ничего не понятно Ты молодой? Ты старый ты молодой я думаю наверх надо перекинуть эту штуку ты молодой ты молодой ты молодой ты старый ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Он здесь. Распи... Ой. Распишись. По братски Ты молодой? Ты старый? Распишись в блокноте. Распишись. Покажи себя. Покажи себя. Ты молодой? Ну это не рация, получается. А что это? Ладно, мы не, вс не все проклятые вещи нашли, кстати. Нужно еще одну найти. Так, здесь я посмотрел все. Ну, где-то прям требит, все. Так, Ты молодой. Ты молодой. Это он ответил? Ты моло. <гас> <гасш> <гасш> не он ответил. Ты молодой? Короче, это похоже не рации. Это похоже на этот Перу. Или кто он там? Перу. Еще одна зажигалка. Блин, я не вижу эту штуку. Так, это закрыто. Это все закрыто. Уже закрыто все. Помидор нам не нужен. Доска Уиджи. Нет, я не хочу. А что по них делать? Ты молодой? Ты молодой? А, ты молодой? Твоя комната. То в песу я не буду больше использовать. Что-то ему не нравится. Ладно, можно попробовать сжечь эти две шмотки его. А где блокнот? Кинем сюда, да? А вот здесь я не смотрел, кстати. Кто еду хранит вообще в таких местах? Бл***ь, <свист> б***ь, блядь, б***ь, <блядь>, <свист> заглянул называется? Да ну тебя нафиг. Все, я с тобой не играю. Сейчас мы тебя... Так. Так, с помощью шагалки кидаем вот эту штуку. что произошло. А точно это сработало? Нет, все, значит сработала игрушка. Все, отлично. Но мы не знаем, кто это. 63 рассудка. А у меня есть таблетки? А тут зажигалка есть, прикиньте. А я искал зажигалку, нафига. Так. Ммм. давайте еще пойдем походим с этой штукой проверим все-таки блокнот Эту дверь потрогал где вот здесь со звуком что ли какие-то проблемы не могу понять У меня кажется что на первом этаже все трогает. стала бедняга понимаю за О. два ну слушайте а что, свет выключил везде ладно мы походим еще раз с камерой ой а нет свет включен мы походим с камерой может быть что-то интересное увидим а вообще эту штуку бы я забрал бы и там где-нибудь поставил бы, наверху Но, конечно на втором этаже он намного активнее бегает вот сюда куда-нибудь даю Индюрем. До сих пор работает, прикиньте. Или, ой, как ярко. А, что мы еще можем посмотреть? Температуру. Ну, температуры минусовой нету. Я думаю, у меня бы куне пар изо рта шел, да? Если была бы минусовая. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Здесь ходит? Я не знаю. Ну, это так это как-то сложно это все. Ну, непонятно ничего. MP3. везде MP3. Улику не дает. Разговаривать не хочет. Давайте еще раз. Ну, там это, типа, вот эта штука срабатывает, но это же она срабатывает. На все. Она, наверное, должна срабатывать. Давайте возьмем рацию мою. Все-таки. А может быть, у меня там вообще еще что-нибудь есть? Например, что? Например, ничего, да? ритуалы всякие и все ты молодой ты молодой ты старый ты молодой следы эктоплазмы и огонек Инфракрасный датчик движения. Ладно, я хочу перу. Священная, блядь, дерот. Священная, блядь, дерот. А, необходимо нарисовать... А, печать амета надо. А, где нарисовать? Стоп. В комнате? В любимой? В любимой? я знаю, где его любимая комната. Ну ладно, давайте здесь. А я баллончик с краской не взял, да? Печать, а мета. Пожалуйста. Ой -ой, ой ой Так, я нарисовал печать. И сейчас я иду за... Там черепок был. Черепок и свечки были. Что-то даже не посмотрел. Раз. А, выбросить? Ладно, давайте по частям носить. А, в принципе, сейчас... Сейчас... Блин, свет вырубил. Там, в принципе, короче, это... может там документы скинуть ее. Череп. Свечка. А, он сразу зажигает ее? Туда может зажигалку выбросить. Информации. Пенелопа Уилсом. Пенелопа Уилсом. Сейчас эти здесь скину, чтобы... Ну, в принципе, не у понятно. Еще получается три свечки. Еще три свечки. Надеюсь. <смех> Я надеюсь. <смех> Но все-таки... <смех> Это правильный призрак. Что не так сделал? Пенелопа Уилсон. Может, и не его комната? Блин, я вообще не понимаю. Короче, я похоже не то нарисовал А что, нельзя еще раз нарисовать? Ладно, короче, давайте мы поедем. при принципу не получится изгнать, скорее всего. Потому что у меня в книге не пишет: Необходимо рисовать печать в любимой комнате. Я нарисовал. Три ритуальные свечи черри поставил. Пронесите текст. А, текст он мне не хочет никакой давать. А что мне делать, я не знаю. Ладно, в целом мы попугали знатно. Поехали посмотрим, кто это был. Может быть, я вообще неправильно все определил. Поэтому, в принципе... Как уехать мне теперь? Нет. Да нафиг, пикни. А, вот. Беззащитного знака. Я не знаю, кто это. Я выбрал-то Перу какой-то, но, возможно, это не он. Сейчас мы проверим. Просто, ну, мне стало интересно. Неплохо. Что неплохо? А. Это был ревенант все-таки, прикиньте. Ну, ладно. Ладно, спасибо, что посмотрели. В принципе, такая каточка получилась. Ну, деньги у меня появились. Я думаю, что в следующий раз мы а, точно его поймаем. Спасибо за просмотр. А, спасибо, что были. Всем спасибо. Всем пока.